давайте прочитаем сегодня с вами послание апостола иуды это всего лишь одна глава с 20 стиха А вы возлюбленные назидая себя на святейшей вере вашей, молитесь духом святым а это как? Как молиться духом святым? Это для тех, кто боится молиться духом святым, имеющий уши, чтобы слышать, да услышит. Сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Ожидая милости от Господа. Мы еще не спасены, мы ждем эту милость от Господа. Мы совершаем свое спасение, не делами ты заслуживаешь свое спасение, это милость Божья. И ты ее ожидаешь. Если ты не сохранил свой сосуд чистоти и святости, если ты не исполнил воли Отца нашего Небесного и предстал пред Богом, ты услышишь голос нашего Господа, который скажет тебе, отойди от меня, делатель неправды, я никогда не знал тебя. Брось его в огонь вечный. Потому что ты должен был хранить себя в чистоте и святости. Ты должен был исполнять волю Отца Нашего Небесного. Только тогда ты получил бы эту милость от Господа и ты вошел бы в жизнь вечную. К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. Исторгая из огня, страхом спасайте. Ты говоришь ему. Давай руку, я тебе помогу, ты в огне, ты горишь, ты в ад идешь. А он говорит, а я из всякого минуса могу сделать плюс, из всякого негатива могу сделать позитив. Ты говоришь, я в огне, а я говорю, мне здесь тепло. Ты говоришь, я сгораю, а я говорю, я приготовлю себе шашлык на этом огне. Но ты же будешь гореть в аду, тебе нужно вырваться из лап дьявола, Тебя нужно исторгнуть из этого огня, в котором ты находишься, иначе ты закончишь в аду, где вечный огонь. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Блудники и блудницы, которые заполняют сегодняшние мирские церкви, разве вы не знаете, что прелюбодеев и блудников судит Бог? Бог. Бог будет судить вас! Зачем вы носите всю эту одежду, которая как будто бы на вас и нет? Если вы не прекратите позорить имя нашего Господа, Иисуса Христа, называя себя христианами, при том, как вы обнажаете свою плоть, как вы вскрываете свою плоть и показываете, как блудники продаете себя за деньги, то вы будете более судимы, чем обычные блудники. Потому что вы называли себя христианами и позорили имя нашего Господа. Вы позорище для Господа. Вы, которые блудники и блудницы, которые открывают свою наготу, которые показывают свою плоть, не позорьте имя Господа. Не называйтесь христианами, называйте себя блудниками и блудницами, покайтесь, не грешите, чтобы вам не проводить вечность в аду потому что блудников и прелюбодеев судит Бог, написано даже гнушаться вашей одеждой. Покайтесь, покайтесь и не грешите, потому что время близко, грядет Господь наш. Если вы не услышите, если вы не изменитесь, вы будете гореть вечно в аду. Да дарует вам Господь Бог покаяние во имя Господа нашего Иисуса Христа.